Здравствуйте, уважаемые слушатели Академии СПО. Сегодня мы поговорим о том, что такое межпозвоночная грыжа простым языком. Межпозвоночная грыжа – это проявление дегенеративного процесса. То есть в нашем организме идут всего два процесса. Либо что-то воспаляется, либо что-то отмирает. Других процессов у нас нет. Так вот, когда межпозвоночный диск начинает дегенеративный некий процесс, то есть он начинает сохнуть и отмирать, появляются некие пролапсы и протрузии, которые приводят к межпозвоночной грыже. Вот это пульпозное ядро давит на нервное окончание и вызывает онемение конечностей, вызывает ну, ощущение неподвижности и вообще ужасные боли, но эти боли вторичные, потому что само нервное окончание, оно по сути не дает никаких болевых ощущений, кроме того, что давит на другие корешки, которые, собственно, и вызывают эти болевые ощущения. Современная медицина может нам предложить только одно – пойти и сделать операцию. Ну, скажем, вместо вот этого межпозвоночного диска и двух тел позвонков поставить что-то вроде титана. Ну, и тем самым подписать себе смертный приговор. Каким же образом можно избежать этого? Вариантов довольно много. И в домашних условиях мы даже можем помочь себе самостоятельно. Если, например, будем правильно питаться – поскольку питание – это один из способов восстановить свое собственное здоровье. Поскольку за вот эти процессы дегенерации в нашем организме отвечает несколько органов, один из них – печень и желчный пузырь, как пара к этому органу, то это означает, если мы будем пить хотя бы воду с содой на ночь, в то время, когда у печени и желчного пузыря идут максимальные часы их работы этих органов и их меридианов, то тем самым мы будем этот процесс останавливать. Ну а потом мы можем использовать с вами и рефлексотерапию, ну, в виде суджок-терапии, о чем мы поговорим на следующем занятии, и э, пиявочки, и дыхание. И таким образом в комплексе мы решим эту проблему самостоятельно. До свидания!